Итак, здравствуйте, дорогие зрители. Эту передачу я хочу посвятить аналоговому звуку и кассетным магнитофонам. Как известно, раньше все пользовались аналогами носителями, такими как виниловыми, виниловыми пластинками и бобинными магнитофонами, и кассетными, позже кассетными. Но потом с развитием технологий все поголовно перешли в, в цифровой звук. Буквально 10 назад, десять лет назад, многие еще пользовались кассетными магнитофонами, и когда многие переходили на цифровой звук, отмечали его холодность, его металлический призвук, стеклянность и некошевность его ступенчатость но большинство людей все обыватели домохозяйки не заметили особой разницы поэтому поэтому аналогами техники пользуются лишь единицей но многие еще пользуются аналогами носителями звука и аналогами аудиоплеерами. Перед вами обычная кассетная дека, самая обыкновенная по тем временам. Модели вы видите на экране. Итак, включаем. Включаем. Попробуем послушать музыку и сравним, как она будет звучать, как в она. звука соответствует нынешним требованиям звукозаписи. По этому поводу можно спокойно и дальше использовать кассеты вместо цифрового звука. Также на магнитофон можно записывать звук. Также на магнитофон можно записывать звук. Это делается очень просто. Кажд... Также каждый маг... магнитофон должен уметь записывать звук. Я спаял свой самодельный микрофонный предусилитель. Перед вами электретная палочка с электритной капсурой микрофон электретный. А это предусилитель на одном транзисторе. Схему я оставлю в описании. Сейчас мы попробуем что-нибудь записать. И посмотрим, как он будет записывать звук. Включаем. Включаем запись. Итак, раз-два-три, раз-два-три, тест записи, тест записи, тест записи. Это запись на магнитофон с моего самодельного предусилителя. Алло-алло-алло, тест записи, тест записи. Также есть у меня старые записи, которые я тоже делаю на магнитофон. Этот магнитофон также имеет возможность автоматической перемотки по паузам. Вот играет музыка. Он умеет перематывать как в начало песни, так и в конец. Вот. Всем. Открываем картинку и мы можем, например, изменить контрастность, поменять цвета и применить тысячи эффектов. Также мы можем кадрировать, выделять по цвету и использовать сложные эффекты и и так далее. затираем и мы запускаем полноценный офисный, так там, офисный пакет LibreOffice. Полноценный аналог Microsoft Office. Но запущенный на мобильном телефоне абсолютно полноценный, можно печатать и писать и смотреть презентации, в том числе и делать в отличие от разных офисов патоноидов, пропаритарных офисов, патоноид и Windows Phone. Если конечно не... Мы запустили. Вот. И мы видим... Открылся документ. Мы можем печатать. которая доступна в этом тестователе, и печатаем. Можем открывать уже существующие документы, и и также создавать новые. Запись. Да Конец да записи. А вот, Все, хватит. Вам, наверное, уже интересно, что внутри магнитофона. Сейчас мы его разберем. Итак, разбираем. Разбирать одной рукой тяжело. Это у нас питание динамика, чтобы было меньше проводов я запитал его от, само, от самой деки, подключил напрямую к трансформатору. Сейчас мы узнаем, что внутри этой деки Так, Ой. момент... Открываем. там пам пам пам па пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам Мы видим внутренности деки кассетного магнитофона. Это лентопротяжный механизм. Здесь находится электронный кон контроль, переключение режимов работы лентоплатяжного механизма. Это у нас так называемая материнская прата, на которой расположена вся электроника. Это главный трансформатор, от него запитаны динамики также. А тут у нас кнопки управления. Внизу мы видим считывающую магнитную головку и Стирающую головку, это пишущая часть кассетного магнитофона. Это у нас просто воспроизводящая только считывающая головка. Стирающая отсутствует в конструкции. Здесь есть игровка уровня записи, кнопка стоп. Кнопка воспроизведения вперед, а это воспроизведение другой стороны кассеты. Но работает она уже не очень. Заедает. Это перемотка назад, это перемотка вперед. Пауза работает только при записи, при воспроизведении пауза тут не работает. Это система шумоподавления, но она. Больше режет высокие частоты, поэтому я их не использую. Это система дублирования с одной кассеты на другую. Одна будет воспроизводиться и запись с кассеты будет писаться на вторую кассету. А это у нас экран показывает уровень сигнала и показывает активность шумоподавление и другие параметры. Тут тоже контроль только уже этой части кассета приемника. Это кнопка питания, физически отключающая питание трансформатора. Сзади мы видим две линии линейных входов и выходов. Это линейный вход на запись, а это линейный выход на воспроизведение. Сюда подключается динамика, здесь можно подключить другой источник сигнала, например, например микрофон или же компьютер, чтобы можно было записывать звук, или другой магнитофон, или телевизор, особо не важно. Здесь у нас фильтр питания. И здесь у нас электроника, отвечающая за, за контроль лентоплотяжного механизма. А это я не знаю что. Кто знает, напишите в комментариях. так выглядит ушедшая аналоговая эпоха. Всем пока!